Информация, которую сегодня вы получите, может в корне изменить ваши кошельки, то программу планирует допустить до Нового года. Чтобы она в Новый год уже начала приносить вам плоды. Итак, давайте, ребята, приступим конкретно, о чем же идет речь. Что же дает этот нам программа? Вот я хочу вам показать. Смотрите внимательно. Значит преимущество, доступный вход, моментальная регистрация, моментальное зачисление средств, моментальный вывод, готовая приглашалка в нескольких вариантах, ну сюда приглашать просто. Мультивалютность, что это такое? То, что изначально там доллары, потом там будет крипта, Ну, в общем то же самое то, что есть в Adelstream, она прям, четко как бы функционал не похож. Очень крутая штука, это участие без вложений. Это вот вообще, ребята, очень крутая вещь на самом деле. Вот когда я показывал одному нашему партнеру, ей это сразу очень понравилось. Прибыль сразу 50% на вывод, прибыль со второй линии 10% тоже сразу на вывод, то есть со второй линии. Здесь будет система построения команды, в 10 уровней вы будете получать еще различные вознаграждения. Автопокупка идет все в автоматическом режиме, ваше участие здесь минимальное, легкая работа с телефона, работать будем с пайером, который есть во всех обменниках, и многое другое. Это преимущество этой программы, которая позволит э, нам, первый момент, это, соответственно, она для меня нужна для того, чтобы вам сейчас что-то подзаработать. Во-вторых, это действительно платформа для тех людей, чтобы двигаться дальше в наших основных программах. И она не будет занимать нашего много времени, потому что мы будем работать на крупно, а это для тех, кто совсем ничего не хочет. Либо совсем у него трудно с финансами. Потому что сюда можно заходить, ребята, даже без финансов. Начнем с того, что это линейно-бинарный матричный маркетинг. И здесь пока я буду рассказывать, вы увидите как раз, где идет построение структуры. Потом я расскажу, какие возможности у вас здесь будут. Помимо всего прочего. То есть смотрите, значит... Есть программа в боте, когда человек сюда заходит, он регистрируется, заполняет свои контактные данные и, соответственно, попадает в этого бота. Бот работает в Телеграме, то есть никакого сайта здесь не надо. Дальше вы будете расставляться вот в такой, как показано здесь структуре, сверху вниз, слева направо по принципу слабого звена. То есть здесь не имеет значения, пригласили вы человека, не пригласили, либо он пришел от кого-то другого. В любом случае, все люди будут падать вниз, перемешивать с вами. Это не бинар, ребята, как вот многие моменты думали. Здесь вот эти все места будут заполняться. Допустим, вот у меня там 10 человек наберется, первых два станут сюда, вторые станут сюда, третьи сюда и так далее, пока не заполнится. Я никогда не рассчитываю на переливы, я всегда работаю только, полагаясь, на свои силы. Но вот эта вот платформа, она имеет ограничения, потому что это матричная программа. Здесь есть и линейка, есть и бинар, это построение структуры, и матричная программа. Я дальше покажу, какое здесь количество людей, и все мы будем выстраиваться вот таким образом. То есть вы будете становиться друг по друга в зависимости, вот я сейчас даю информацию первой линии, то есть первая будет стартовать моя первая линия, потом будет вторая линия, третья, четвертая и так далее. То есть все будет по линейке. Но а, в чем, ребята, преимущество? Сейчас дальше будем рассматривать самое основное, чтобы вы поняли, что вы здесь ни при каком раскладе, а, скажем так, не можете, как остаться без денег. Итак, смотрите, друзья. Значит, существует три ступени развития. Стрим один. А стоимость этой ступени 18,5 долларов. Но а, в эту ступеньку входят, видите, разные уровни. Один уровень, второй, третий, четвертый. И любой человек может начинать хоть со всех, хоть с двух, хоть с трех, хоть с одного, с один доллар. То есть 75 рублей на сегодняшний день. Эта сумма, вот я Николай просто посоветовал, чтобы он как раз подцепил огромное количество людей, есть у любого абсолютно пользователя. Даже если нет денег, окей, доллар найдется, найдется. Ты ничего не теряешь, включайся. Итак, начиная с одного доллара, существует вот такая платформа. С 2,5 долларов существует такая платформа, с 5 такая, с 10 такая. Я не буду дальше показывать, дальше будут автоматические переходы. При входе сюда полная 100% суммы делится на две части. 50% вам всегда платит за личного приглашенного человека. Независимо, куда он у вас встанет и попадет в рамках структуры, вы всегда 50% от суммы входа будете иметь. Даже если вы пригласили человека, но сами не оплатили, вы все равно получаете 50%, что позволяет вам оплатить этими деньгами. Со второй линии, то есть лично ваших личников, приглашенных, вы всегда получаете также 10%. Независимо от того, обогнал вас человек, не обогнал, потому что те, кто не хотят работать, они пойдут очень быстро занимать площадки, чтобы получать больше денег, благодаря вот этой функции. Те, кто активны, они, понятно, начнут постепенно строить команды. А, ребят, вот кому нравится, честно говоря, я просто в восторге от того, что вы можете получать 50%, даже если вы никого не пригласили. Человек теперь не может сказать вам, у меня нет денег. Окей, заходи, регистрируйся, приглашай человек, он оплатился, ты получил 50%. С любой площадки, куда бы он ни зашел. Мне это очень нравится функция, потому что ты получаешь и с первой линии, и со второй 60 процентов от суммы входа этих людей 60 процентов примеру я пригласил допустим вот галину галина стала сюда галина пригласила своего человека это не я его пригласил но я с него получу 10 процентов только по линейным маркетингам Это линейка я объясняю. с первой и второй линии вы получаете отлично но это ребята только линейка есть еще здесь структурный бонус когда вы получаете бинар, вот это и есть структура, построение структуры. Итак, что же это получается? Смотрите, структурные бонусы будете получать до 10 уровней в глубину. То есть мы все вместе заполняем вот эту программу, платформу, до 10 уровней. Обратите внимание, со второй линии вы получаете 10%, независимо чьи это люди, ваши или не ваши. С третьей линии вы получаете 5%. С четвертой линии вы получаете 2%, с пятой 2% и до пятой линии вы только получаете еще 3%. А для чего сделали, что в первой линии нету ничего? Для того, чтобы первые люди продвигались, второе на второй линии общей сложности у вас 6 человек. Видите, тут 4. 10% невыгодно дробить сюда, а выгодно получить больше денег вот здесь. То есть смотрите, если ваш личник попадает во вторую линию, вы получаете 50% как личника и 10% за то, что он стал к вам в вторую линию. Что получается? Даже э, если это попадает не в ваши люди, структурный бонус это вы получаете от структуры, не за свои действия. То есть именно пассивный доход не за свою работу. Вот эти все проценты вы получаете, и чем больше людей, видите, в первой линии у вас только 2 человека может быть, во второй только 4, 8, 16, 32, и в последней линии вы посчитаете 1024. Нетрудно посчитать, у вас взять обыкновенный калькулятор, посчитать, какие доходы будут приносить люди в ваших структурах, потому что вы имеете свой процент, даже если это не вы их пригласили. Вот это очень важный момент, ребята. Первое, за личную рекомендацию и рекомендацию ваших людей. Второе, это за то, что вы получаете совершенно пассивно, потому что доход будет идти независимо от того, активны вы или неактивны. Да, если вы активны, вы получаете больше. Если вы пассивны, получаете меньше. Но получаете. Потому что э, в эту программу люди будут легко приглашать за 1 доллар. То есть 1 доллар это первая платформа, которой мы будем все ребята направлять людей сюда. Любой человек пришел, большие глобальные программы не хочет идти, вашей компании идти, допустим, не хочет, окей. Потрать 1 доллар, ты ничем не рискуешь, доллар есть у любого. И посмотри, разберись, как это работает. Все, этот механизм, ребята, то, что я объясняю. Пон... Увидели все вот прелести, что вы будете получать до 10 уровня глубины. В стрим мы получаем только вот до 2 уровня. Здесь вы будете получать до 10 ребята. Я вам потом покажу, какие цифры вы поймете. Пассивно вы заработаете здесь. Это только на одной площадке. А система полностью автоматизирована. То есть, когда вы пополняете баланс этого бота, у вас будет то есть, кнопка, когда вы нажали, попал баланс на определенную сумму, допустим, пополнили на 20 долларов. Система сама автоматически купит вам эти уровни. То есть ваше участие здесь не нужно. Она автоматически вам купит места здесь, здесь, здесь и здесь. Любой человек может обогнать своего наставника, но наставник здесь при этом не теряет. В этом огромное ноу-хау этой программы. Такого я нигде не видел. Обычно, уходя в другие программы, тот, кто пригласил, зашел на маленькую программу, он теряет своих, которые попадают сюда. Здесь этого не будет. Теперь, при закрытии цикла... Цикл, ребята, здесь будет составлять общей сложности 2046 человек. Вот за площадка за 1 доллар, 2040 человек, 2046. 2,5 доллара, точно такая же платформа. При закрытии цикла включается реинвест. Что это означает? Давайте представим такую картинку. Пришла Светлана. Очень активно начала все это делать. И вперед меня закрыла свой цикл, причем она половина закрыла меня, как вы понимаете, да, то что каждый человек он еще закрывает другого, помогая ему заработать эти деньги. Она закрыла меня, происходит реинвест, покупка автоматически этой же площадки с одним долларом, и я становлюсь в правую ногу, допустим, в правое какое-то направление, которое у нее хромает. Получается, один активный человек может существенно вам помогать здесь закрываться и зарабатывать деньги. Один человек, который закрылся вперед вас активный, будет закрывать в рамках вашей программы, вашей, пока вас не закроет. Каким образом происходит реинвест? Смотрите, все 100% суммы делятся на так, такой пропорции. 50% от суммы, как только человек сюда оплатил, ушло вам за личные приглашения. 10% ушло вам, соответственно, за вторую линию, то есть за личников-личников. 60% состав мы убрали. 30%, то есть у нас будет как в, в этом в Adley Stream основной счет и, соответственно, счет партнерский. Потом будет рекламный счет, но его пока нет, его прикрутят чуть позже, ребят. Не успевают э, программисты это сделать, они хотят, чтобы люди пока хотя бы денег немножко заработали. Итак, э, получается первый партнерский счет вот этот второй счет и вот этот основной счет, это на две части, то есть 30% идет в, в эти два, два сегмента. 15% идет на партнерский счет еще плюсиком, то есть из 10%, что вы получили, 15% вам идет на вывод, на основной. И 15%, ребят, всего из 100% идет на автопокупку, автореинвесты и на все остальное. В итоге мы посчитали, со 160 ушло сюда, 30 ушло сюда, это 90, остается 10% востребовано. Куда уходит 10%? 1%, ребята, уходит в лидерский фонд. Это будет поощрение тех людей, которые активно делятся этой информацией и приглашают команды строить. Это отдельно будет фонд, откуда вы будете получать доход. Итак, давайте, друзья, теперь просто посмотрим э, чистую математику. Что же принесет эта программа за один вложенный вами доллар, который есть практически у каждого. Я только на примере одного, но они также работают на примере всего. Возьмем элементарную математику. Калькулятор, ребята, расчет. Общее количество людей 2046. Понятно, это не будет за раз, но здесь вы получаете по факту, не дожидаясь закрытия всей программы. Пришел человек, получи деньги. Пришел человек, получи деньги. Твой больше, не твой чуть меньше, но получи. В зависимости, в какой еще уровень он стал. Чем э, э, активнее мы все вместе работаем, с больших уровней, ребята, идут самые большие деньги. 2046, допустим, прошел товарооборот. Вы пришли сюда, вас пригласили, вы никого не пригласили. 2046 долларов долларов прошел товарооборот по всей программе. Вы из нее получаете, ребята, 30%. Вот всю это если все посчитать вниз, это 30%. За 1 доллар можно пригласить абсолютно любого человека и никто не скажет, что мне это не надо, хоть 10 у него проектов. Вот, во-первых, он будет потом давать много полезного, функциональный, я сказал, многозадачный. Он будет и давать возможности потом рекламные каналы, их просто еще не прикрутили, не успели к Новому году. Но после Нового года будут рекламные каналы на Telegram, и это будет очень, ребята, круто. Будет у вас еще один счет рекламный. Итак, ребята, если подвести итог тому, что я сказал, всего лишь начиная с одного доллара, ребята, вы запустите пассивный доход. Это не бизнес, я сейчас называю, это просто дополнительная ступенька, инструмент продвижения, который позволит любому человеку вовлечь в этот процесс.